Долой войну! Долой самодержавие! Стреляй, крейсер Аврора! Приветствую на канале Шарабара! Перед началом видео хочу вас попросить подписаться на канал, чтобы не пропустить выхода новых роликов. Немного всех благодарю и приступаем к видео! Февральская революция 1917 года в России еще носит название буржуазно-демократической. Она вторая по счету. Первая произошла в 1905 году. В февральской революции началась Великая Смута в России, в ходе которой пала не только династия Романовых и империя перестала быть монархией, но и весь буржуазно-капиталистический строй, в результате чего в России полностью сменилась элита. Посмотрим же на ход революции. 21 февраля. Хлебные бунты в Петрограде. Толпа громили хлебные магазины. 23. -е. Начало всеобщей забастовки рабочих Петрограда. Массовые демонстрации с лозунгами «Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Хлеба!». 24 число. Бастовали более 200 тысяч рабочих 214 предприятий и студенты. 25 число. Бастовали уже 305 тысяч человек. Стоял 421 завод. К рабочим присоединились служащие, ремесленники. Войска отказались разгонять митингующих шестое число. Продолжение беспорядков. Разложение в войсках. Неспособность полиции к восстановлению спокойствия. Николай II перенес начало заседания Государственной думы с 26 февраля на 1 апреля, что было воспринято как ее распуск седьмое число. Вооруженное восстание. Запасные батальоны Волынского, Литовского, Преображенского отказались подчиняться командирам и присоединились к народу. Во второй половине дня восстали Семеновский и Измайловские полки, запасный автобронедивизион. Были заняты Кронверкский завод, Арсенал, Главпочтамт, Телеграф, вокзалы, мосты. Государственная дума назначила Временный комитет для водворения порядка в Петербурге и для сношения с учреждениями и лицами. 28 февраля. Временный комитет объявил о том, что берет власть в свои руки. Восстали 180 пехотный полк, финляндский полк, матросы второго балтийского флотского экипажа и крейсера «Аврора». Восставший народ занял все вокзалы Петрограда. 1 марта. Восстали Москва и Кронштадт. Приближенные царя предлагали ему то введение в Петроград верных частей армии, то создание так называемого «ответственного министерства», правительство которого бы подчинялось Думе. Ночь 2 марта. Николай II подписал манифест оторваний «ответственного министерства», но было уже поздно. Общественность требовала отречения. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего, генерал Алексеев, запросил телеграммой всех главнокомандующих фронтами. Телеграммы эти запрашивали у главнокомандующих их мнение о желательности при данных обстоятельствах отречения государя-императора от престола в пользу сына. К часу дня 2 марта все ответы главнокомандующих были получены и сосредоточились в руках генерала Русского. Как итог, все пять главнокомандующих фронтами Кавказский фронт Румынский, Юго-Западный, Западный и Северный высказались за отречение императора от престола. Днем 2 марта Николай II принял решение отречься от престола в пользу своего наследника, цесаревича Алексея при регенстве младшего родного брата великого князя Михаила Александровича. В течение дня царь принял решение отречься от также из за наследника. К утру 2 марта долгие и напряженные переговоры между двумя центрами власти, Временным комитетом и Петроградским советом завершились. В этот день был обнародован состав нового правительства во главе с князем Львовым. До созыва Всероссийского учредительного собрания правительство провозглашало себя временным. В Декларации Временного правительства излагалась программа первоочередных преобразований, амнистия по политическим и религиозным делам, свобода слова, печати и собраний, отмена сословий и ограничений по религиозным и национальным признакам, замена полиции народной милицией, выборы в органы местного самоуправления, фундаментальные вопросы о политическом строе страны, аграрной реформе, самоопределении народов предполагалось решить уже после созыва учредительного собрания. Именно то, что новая власть не решила два главных вопроса о прекращении войны и о земле, в дальнейшем было взято на вооружение большевиками в борьбе за власть. Также 2 марта, обращаясь к собравшимся в Екатерининском Заре морякам, солдатам и гражданам, Милюков объявил о создании временного правительства. Он сообщил, что главой правительства станет князь Львов, а сам он возглавит Министерство иностранных дел. Речь кадетского лидера была воспринята с большим энтузиазмом. Единственным представителем Советов, получившим министерский пост, стал трудовик Керенский. 4 марта в газетах были опубликованы манифест об отречении Николая II и манифест об отречении Михаила Александровича. Февральская революция обнажила глубокие социально-экономические, политические и духовные противоречия России начала 20 века. Различные социальные группы пытались отстаивать свои интересы и решать накопившиеся проблемы. Это приводило к активизации уже существовавших и появлению новых организаций, стремившихся оказывать давление на власть. По примеру Петрограда по всей стране стали появляться советы. В марте 17 года только в губернских, уездных и промышленных центрах их насчитывалось область. 600. В армейской среде формировались солдатские комитеты, быстро ставшие реальными хозяевами воинских частей. К маю 2017 года таких комитетов было уже почти 50 тысяч. В них состояло до 300 тысяч солдат и офицеров. Рабочие на предприятиях объединялись в фабрично-заводские комитеты. В крупных городах формировались отряды Красной гвардии и рабочей милиции. Число профсоюзов к июню достигло двух тысяч. Февральская революция дала импульс к национальным движениям. Для финской, польской, украинской, прибалтийской и других национальных интеллигенций она стала залогом получения автономии, а затем и национальной независимости. Уже в марте 2017 года Временное правительство дало согласие на требование предоставить независимость Польше, а в Киеве появилась Украинская Центральная Рада, впоследствии провозгласившая национально-территориальную автономию Украины вопреки желанию Временного правительства. Октябрьская революция Имела Октябрьская революция причины и субъективного, и объективного характера. К объективным причинам можно отнести экономические затруднения, испытываемые Россией из-за участия в Первой мировой войне, людские потери на фронтах, назревавший крестьянский вопрос, трудные условия жизни рабочих, безграмотность народа и бездарность правления руководства страны. К субъективным причинам можно отнести пассивность населения, идеологические метания интеллигенции от анархизма до терроризма, наличие в России малочисленной, но хорошо организованной дисциплинированной группы партии большевиков и гламентства в ней Ленина, а также отсутствие в стране человека такого же масштаба. Это знаковое для страны событие произошло 25 октября по старому стилю. Поводом послужили медлительность и непоследовательность Временного правительства в решении аграрного, рабочего, национального вопроса после февральских событий, а также продолжавшееся участие России в мировой войне. Все это усугубило общенациональный кризис и усилило позиции крайне левых и националистических партий. Начало Октябрьской революции 1917 года было положено еще в начале сентября, когда большевики взяли большинство в советах Петрограда и подготовили вооруженное восстание, приурочив его к открытию Второго Всероссийского съезда Советов. В ночь на 25 октября вооруженные рабочие, матросы Балтийского флота и солдаты Петроградского гарнизона после выстрела с крейсера «Аврора» захватили Зимний дворец и взяли под арест временное правительство. Сразу же были захвачены мосты на Неве, Центральный телеграф, Николаевский вокзал, Госбанк, блокированы военные училища. На проходившем тогда Втором Всероссийском съезде Советов было одобрено свержение временного Правительства, установление и формирование нового правительства Совета народных комиссаров. Этот правительственный орган должен был работать до созыва учредительного собрания. В него вошли Ленин, Теодорович, Луначарский, Авилов, Сталин, Антонов. Тут же были приняты декреты о мире и о земле. Подавив в Петрограде и Москве сопротивление сил, верных временному правительству, большевикам удалось быстро установить господство в основных промышленных городах России. Главный противник партия кадетов была объявлена вне задание. Октябрьская революция 1917 года, последствия от которой полностью изменили ход истории для России, характеризуются следующими итогами произошла полная смена элиты. Российская империя превратилась в советскую, которая стала одной из двух стран, вместе с США возглавившей мировое сообщество. Идеология православия сменилась коммунистической. Аграрная страна превратилась в мощную индустриальную державу. Грамотность населения стала всеобщей. Советский Союз добился вывода образования и медицинского обслуживания из системы товарно-денежных отношений. Отсутствие безработицы, практически полное равенство населения в доходах и возможностях, отсутствие деления людей на на бедных и богатых. Но обо всем этом поподробнее будем говорить уже в других видео. На 7 позвольте откланяться. Всего доброго!